Здорово. Значит, здесь ты увидишь интересный отрывок моего тренинга «Кинестетика прикосновения», который нужно освоить каждому мужчине, который хочет научиться на свиданиях с девушкой сближаться, и вообще, чтобы женщина его воспринимала как мужчину самца, как мужчину, как будущего мужа, там, как любовника, как партнера для секса, но исключительно не как друга. Потому что у многих есть такая ошибка. То есть, мужчины выбирают неправильную стратегию, они... Сначала говорят, я хочу сначала подружиться, сначала хочу найти общий язык, какой-то контакт создать с ней плотный, а потом уже буду проявляться как мужчина. Это в корне неправильно, я об этом уже тысячу раз говорил, потому что пока вы создаете контакт на какой-то дружеской основе, в дружеском ключе, женщина создает какое-то впечатление о тебе. Есть, если ее уже перещелкивает на то, что ты не мужчина, мужчина, который самец, который берет, который для секса, мужчина подаван, мужчина-друг, то из этой ситуации уже очень сложно бывает выбраться. Зачастую, что и невозможно, хотя все-таки, конечно, попробовать стоит. И здесь ты увидишь отрывок тренинга «Кинестетик». Здесь показан небольшой пример того, как можно прикасаться к девушке при знакомстве. То есть для многих это, конечно, дичь какая-то, как-то так, при знакомстве, он на свидании-то на пятом не может ее потрогать. Думая, что я все испорчу И еще не исключено, что женщина скажет, что ты торопишься и так далее Но если ты будешь делать какие-то достаточно социальные, легкие прикосновения при знакомстве Там за ручку приобнять, попрощаться в щечку и так далее В этом нет ничего такого, с одной стороны, плохого а С другой стороны, в этом есть очень много хорошего Потому что в этот момент женщина сразу понимает Ага, у него нормальные, естественные, мужские, сексуальные намерения в мой адрес Он не собирается со мной дружить И вы, не стесняясь, их произвести Проявляете. таким образом вы уже при знакомстве создаетесь если конечно вы знакомитесь вживую а не сидите в сети вы создаете себе уже тогда такой плацдарм такой как бы скажем бонус даете себе что вы уже во первых проверяете, она нормально реагирует на ваше прикосновение во вторых она уже прекрасно понимает зачем вы приглашаете ее на свидание вам проще будет там сблизиться о многом еще другом, вы увидите здесь, ну, в отрывке из моего тренинга, да, и, соответственно, вообще в моем тренинге «Кинестетика», который наряду с тренингом «Свидание. Уровень. Бог», четвертым модулем про «Свидание. И сближение» даст вам невероятный результат, то есть ваши свидания, они, наконец будут результативными, и вы никогда больше не будете попадать в друзья. То есть еще раз, все очень плавно, все очень мягко, мы не забываем, что это девушка, то есть не надо хватать, И есть реально мужчины, которые как бы не понимают этого. Ну просто вот, во-первых, ты должен быть предсказуемым, просто если ты молча будешь просто вот так вот там что-то делать, ну это вряд ли э, будет этом оценено. То есть ты сначала говоришь, ты говоришь, слушай, я сейчас две секунды, дай мне ручку. После этого ты делаешь там, мы будем прощаться, раз, кстати, к вопросу о прощании. То есть здесь вопрос закрыт. После того, как мы взяли телефон, то есть нам надо попрощаться. То есть либо это поцелуй в щеку, ты говоришь, все, там, давай пока, раз поцеловал. Либо это в крайнем случае за ручку, все, давай пока. Сейчас, она, допустим, да, она стоит, она не дает руку, Смотрите, смотрит, она охренела какой-то классный. тогда берешь вот так тихонечко, сам себе кладешь, то есть при этом, естественно, смотришь на нее, все. Вот и прощаешься. Короче, прощаемся. Опять же, да, вот тихонечко за пальчики. Можешь там даже как-то, не знаю, там что-нибудь сделать из дальнейшей там темы про свидания. Говоришь, все, давай. Там, у тебя классные руки, такие мягкие. Бла-бла-бла. То есть, да, две девушке нравится, ты пошел. Все. А это все равно про секс, хотя вроде бы здесь нет ничего пошлого ключевое. Но это уже в ту сторону, как бы. Это тот же самый флирт, только на каком-то там телесном языке. Мне кажется, для девушек максимально возбуждающее это все, что максимально отдаленно от секса, имеет напрямую. Ну, вот все прикосновения не должны быть э, именно. Ну вульгарными, как, скажем, да, да, то есть да, вот как раз, не раз не сейчас происходит. это же не про секс, но как нет, бы вроде бы, но это типа и про секс, да? Да, это не про секс, но. Ну это, конечно, про, было бы странно, это если про ты про про подходишь, секс. трогаешь за грудь там, за попу. Откровенные движения они отталкивают любые действия. Ну опять же, смотря в какой момент времени лапшу там с ушей сняли уже все, то есть если вы уже там дома перед сексом у вас имитация секса, то есть она там сидит на тебе. Ты пропускаешь себе ногу, она по тебе елозит в одежде. Я думаю, тут уже откровенные движения, как бы это вообще must-have. Мы ну, говорим на стадии знакомства. Да, мы говорим на стадии знакомств. То есть попрощаться, щека, либо рука, либо обнимашки. Либо, если ничего, там она там очень такая вот, все, вот все, ну как бы не обязательно. Это не значит, что если что-то не получилось сделать, все, вы кидаете шапку на пол, говорите: я пошел. Ты говоришь: мы с тобой прощаемся. Все, давай будем прощаться. Показал. То есть ты предсказуемо показал, что ты собираешься это делать. Не надо опять же молча набрасываться, то есть всегда все плавно и предсказуемо. И вы обнимаетесь. То есть Вот вы обнялись. Обнялись. В это время, в зависимости от того, насколько было теплым общение, можно там слегка понюхать какой-то комплимент, что там хозяйственное мыло и все прочее, вот. и все и ты пошел. Но есть нюансы в обнимашках, то есть как обниматься не надо и как люди... Особенно такие старые зефиры, которые такие взрослые, жесткие мужики в жизни, но с женщинами они максимально такие зефирные, как мы их называем. Они это делают вот так вот, То есть вот у них обнимашки, максимально они себе не разрешают к ней прикоснуться, они обнимаются вот так.